Привет, смотрим. Не могу снять. А я тебе пошла. Новое видео у Карины. Сегодня в 12.10 выйдет пранк с кошечкой, которого так долго ждали. Двушку отправила вот за этот комментарий. И сегодня также за комментарий. Двушечка. Залетай. Я никуда не пойду. Залетай. Отвали. Кошечка Карина. И... Чё смотришь? Ты хотела И писикать. Идите писить. Иди. А -а -а. А -а Ах ты, ты такая. Ах ты су... Друзьяшки, я вам напоминаю. Очень здорово, смешно, матом. Я знаю, что уже завтра в 12.00 мы с вами встречаемся в парке Сокольники. Буду я, Суба и Даба. Будем с вами тусить и веселиться. А почему в истории с Кариной нет никогда последнее время Дабы? Они поругались, что ли? Делаем самую большую сходку. То есть, вот Альфредо? Блин, это знакомство по интернету вообще не похоже. Это я, Альфредо. А на фотках ты посимпатичнее. <связывая> не подошел с бородой мужчина. Друзья, у меня для вас сейчас просто нереальный подвод. Сейчас с Вайфона переходим в мой телеграм-канал и смотрим два видоса, которых вы не видели. Это просто нереальный видео. Я считаю, что это лучшее видео, которое я снимал. Видео тоже Ну Мы посмотрим в следующий. Не в этот раз, а в следующий раз посмотрим. Мужчина на ладошке. Нина, я сегодня у подружки на слофе поймала букетное место. А как же мы будем встречаться, если ты замуж выйдешь? Она любит Даву. Только Даву любит. Какой бородатый. Делалась. как она вол... руками волосы сделала вау друзья сбербанк запустил флешмоб повод для гордости выкладывайте у себя фотографии мест или людей которыми вы гордитесь и отмечайте вот этот хэштег я например а я никем не горжусь а карина гордится пушкиным который убит на дуэли я горжусь русским писателем александром сергеевичем пушкиным гордость Пранка Карины? подушкой по голове. Ты да, вот сидел уже столько безысходных. Подушечка, видимо, такая маленькая и тоненькая, что мы не больно. Это, это, это пиздец, я даже понимал, что он ничего не заказывал все время за кадром Женя, где Дава? Ну и смотрим Карину Вайн. Ребята, помогите, помогите! Кошечка застрял на дереве, помоги! Снимите меня, пожалуйста! Моя маленькая кошечка! Ты пожарных бы еще вызвал! И всю брюгаду пожарных! Вы еще не поможете там подсадить меня на дерево, кошка моя убежала. Да! да. Только аккуратно, она очень сильно кусает. Мне кажется, это с видео Эдварда Билла. YouTube канал его. Ставься, вот помоги, пожалуйста. Помоги, Это чудо. пиздец, я мухуйный застал. Да, а ну хватит чепеть! Хватит чепеть! Его видел с матом все время. Очень здорово. Потому что ему не нужна реклама, нативная реклама на YouTube. Ему не нужно это. Это прыгай, барса! Барса, прыгни! Помогите, пожалуйста! Ну, ребята, ну что вы смеете? Ха-ха-ха, увидели Карину. Ха-ха-ха. А спасать-то надо, Кариночку-то? Надо спасать. Давай, пойдем. А на меня ёбать? Да сюда иди, быстро! Давай, Рома! Барша, давай иди сюда, быстро! Да помогите себе, пожалуйста, спусти. <с гас> Помо... Мама Люба песня играет на... на заднем. Мама Люба, давай, давай. Сможете? Давай, давай, сука, сука, смотри, Бля, что за хуйню, блядь? Сможете, сука, му порву. какая она хорошая, Нифига девка залезла высоко, как... Спасать Кариночку. Да! Ну слезай, ну слезь, пожалуйста. Ну, хочешь, я на колени встану? Ну, барса, ну слезь, пожалуйста. Молодец! Давай. И молитвы Кариночка слезает с дерева. Кошечка. Давай, давай. Мы справились, снимай маску. Мы сняли видео. Мы справились. Ты молодец. Вообще здорово. Ну, и смоем Даус Сторис. Возьми телефон, сейчас сними я вам по яйцам ударю, пока он спит. Сразу бля Пранкат дау, что-то он пипикал, самому смешно. Обрат не понял. В чего от него хотели? Когда вы очень красиво танцует в окружении девушек в купальнике. Очень здорово. Где это он, интересно? Песни нету, потому что авторские права, если интересно. Я обязательно включил бы, если можно было бы. Смотрим дальше. Ну что, братва, сегодня в 21.45 будет важный матч, потому что играет Россия с Кипром. Не пропусти этот матч, также ставь с надежным букмекером 1xб. По промокоду DAVA бонус в размере 6500 рублей. Ну что, братва, уже завтра в 12.00 я жду каждого из вас в парке Сокольники. Будет все подойдут. Но кто живет только в Москве, подойдут. А с других городов вряд ли кто-нибудь подъедет. Очень круто, ребята. Смотрим. Знаете в чем проблема всех баб за рулем? что каждая чувствуется на дороге как они водить не умеет ни одна а если умею только единицы колевы Пиздешь. что пиздеж принцесса <плышленный ворота> а это что <плышленный ворота> это корона Карины царицы семи королевств Видимо, как у Давы тоже будет первое место скоро. В топе. Первое место. Холодный кипяток Карины. ТОП ВК. Интересно, чем она это делает? Кипяток. Ребятушки, я вас обожаю. Выкладывайте мой трек в ленту, отмечайте меня, а я буду по пятере закинуть. Это маска? В Инстаграме или что-то? Что-то у нее очки светятся. Обалденно. Задолбали эти блогеры, блядь. Снимают что-то. Давай, дуй нормально. Это что-то у нее очки светятся. Бро, со стройки звонят. Со стройки звонят, возьми. Удивительно же он. Младшему брату я никуда не засунул этот бананчик Прикол над младшим братом Это хачик ага. эй, я, эй, я хачик да, да, да, да. Что? Ну что, братва, результаты финала «Голос. Дети» аннулированы А это значит, все, что мы делали, ребят, оказалось не... Интересно, это ты сделал или это кто-то другой сделал? Что поменяли голос, дети, результаты. Не напрасно. Просто хотел поблагодарить вас за вашу активность и за вашу поддержку. Повторный финал пройдет 24 мая. Надеюсь, он будет честно и выиграет настоящий победитель. Это Ержан. Я сегодня буду пьяным. Буду грубияном. Это новая песня, да вы. ночи до утра я буду чувствовать тебя удивительная песня и прикольно танцует евгений онегин постоянно буду пьяным буду вечным хулиганом вот такая но вот такой новый трек В общем, не буду тянуть, ребят, я готовил для вас пушечный альбом, ребят, скоро он уже выйдет, там будет 12 песен, все песни почти что я уже записал, ребят, остались последние Сейчас альбомы не модные, это не, не начало века, не нужны альбомы никому, кто их будет покупать, твой альбом? Штрихи, когда выйдет альбом и какие там песни будут, ребят, все у меня на странице ВК, переходи, подписывайся Подписывайся Про 2. 27 мая в ЭТБ арене пройдет московский предпринимательский форум, в котором... Удивительно, удавы, удавы, реклама в инстаграме, вы видели ее? Я вот видел только два раза Примут участие 22 тысячи человек, регистрируйся бесплатно по свайпу Удивительно, рекламу в инстаграме удавы. Где бы записать это? Смотрим. Спорим на пять тысяч, что она не пойдет в этом платье. Я мать, я чувствую, пойдет. Сп... А ты Пойдите. не мать. А ты не мать. Мам, ты издеваешься? Я не пойду в этом платье. Оп, оп, И упала. Смотри, что за альбиносы. Слышь ты! Да-да! Шевги, что ты делаешь в Москве? Я бы... Поменялся. Я... Я... Я... Не... Пацанчики-то попутали. Сдал это. Братва, уже 25 мая, это через 5 дней. Мы прилетаем в Новосибирск, ребят. Там будет наш совместный концерт. Будем петь все свои песни. Также я презенту новый альбом. Будет очень круто, братва. Ждем вас всех. Обязательно свайпай, покупай билеты покупайте билеты не просто так он концерт дает надо билеты купить очень смешно ударить человека, который за ноутбуком сидит подушечкой очень смешно на тебе на тебе А ноутбук-то дорогой, кстати. Очень круто. Всем пока.